Свое. А это не будет видно, да? Не знаю, только на самом деле это вышедка. А это была конференция? Не слышно. Должна быть, да. Не знаю. Смерть уже есть. Да. Наверное. Ага да. ага, да. Так у нас сорок человек. Все меня слышат. Да, я здесь. Я сейчас выключаю звук. Это очень шумно. Вы слышите меня? А, да, да, все слышно, Чат у нас открыт. Есть. Если вопросы какие-то есть, можете писать в чат. Угу. Все, меня слышно. У нас не так много участников, к сожалению, 45 человек всего. Это, по сути, родители одного коллектива только. Но мы запись сделаем, перешлем руководителям других коллективов тоже информацию. И по возможности, если необходимо будет, еще проведем конференцию. Итак, что мы имеем на сегодня? По возвратам за конкурс, который у нас переносился, надеемся, что он переносится, он не отменяется, ситуация в мире пока еще нестабильная, неоднозначная. Что касается возврата, у нас сдвинулось все с мертвой точки в июне месяце. Ряд коллективов получили частичный возврат, полностью еще не, получили только коллективы возврат, Те, кто у нас приезжал на весенние мероприятия, на летние мероприятия и сейчас едут, едут. Есть коллективы, которые участием в наших будущих, прошедших, текущих проектах закрыли полностью возвраты за Париж. Мы вчера переслали вам сверочку. Я просто не знаю, здесь родители. Кто родитель, кто, если возможно, просто чтобы выстраивать диалог, напишите вы родителям или педагог. Потому что для педагогов одна информация, то есть она единая, есть один контекст. Для родителей другой. Вы бы очень хотели, конечно, потому что большое количество руководителей. Прис... И для того, чтобы иметь нам с вами коммуникацию по данным вопросом, освободив педагогов и руководителей данных, Сложно общаться по телефону с каждым, невозможно посидеть, наверное, с утра до вечера в офисе, хотя мне тоже звонят родители, поэтому вот мы решили сделать конференцию общую. Итак, у нас по сверке есть сверка, кому по коллективам, по возвратам, по коллективу, руководитель там указан, а мы ее отправили в наш чат, который у нас по поводу был создан. Она есть, сверочка, у руководителя, если нужно переслать, мы перешлем. У нас э, на сегодняшний день э, по возвратам половина уже подключилась. Еще раз повторюсь, частично коллективы получили те, кто к нам в этом году не собирались, по разным причинам. Ряд коллективов, не все. А, Кто-то в принципе не запланировал, у кого-то другие причины на там, приезд не в эти даты, не в этот сезон. 50% возврата мы, возвратов мы не получили перевели либо зашли за мероприятие. Это, в принципе, хорошая тенденция. Летом мы переводили наличными деньги, потому что нам удалось, мы списывались, нам удалось открыть счета в два счета в банке в Париже, и тем самым нам, наши партнеры переводили на счета без На данный момент, с 1 октября пользоваться счетами открытыми во Франции мы не можем, потому что их приостановили работать для всех российских пользователей банковских счетов. И в данный момент у нас вопрос о возврате средств в дальнейшем будет рассматриваться с партнерами только 30 марта. Я 30-го лично буду во Франции. Частично отправляли мы в течение, получается, 4 месяцев. И в данный момент у нас ситуация откладывается до 30 марта по возвратам. Вот нужно это понять, принять, как-то переварить. И вот мы живем в одном мире и просто вот дождаться. По решению, по каким, ну, по каким нюансам мы можем отойти от регламента вновь, потому что мы говорили про декабрь, это если ситуация в мире не стабилизируется. Почему, еще раз я повторюсь, для тех, кто у нас не участвовал в прошлых конференциях, мы не первые проводим по данному вопросу, никакие юридические вопросы переводов межбанковских между Европой и Россией сейчас невозможны. Ни через юридические вещи, ни через физические. Вы, наверное, это понимаете. Отправлять мы деньги не можем, принимать мы их не можем. Снимать, перевозить мы их не можем, наличными получать перевозить через границу мы их тоже не можем. Поэтому единственный способ, который мы использовали, коллективы, здесь, я надеюсь, есть, которые частично летом получали возвраты, они есть. То есть вопрос движется, двигался, и мы его будем закрывать. Вопрос по поводу дальнейшего действий нашей компании, вот мы собер, собрались с учредителями, Сделали такую планерку, и вопросы будут решаться следующим образом. Мы ждем до 32 марта, как нам сказали партнеры, и на основе чего они делали эту дату, мы вот, приняли эту дату. И партнеры четко говорят нам, каким образом они, дальнейшие вопросы по возвратам с их стороны на, на, на юридическое лицо нашей в России будут решаться. Но ответственность лежит в любом случае на нашей компании, потому что мы с вами заключали договора, это мы точно понимаем. И здесь третья сторона, которую мы перевели денежные средства за Париж, она ну, э, юридически никак с вами не связана, абсолютно. Поэтому было принято решение, что э, если, например, ситуация не изменится, 30 марта, если опять будет какое-то продление, мы просто будем выплачивать, к сожалению, частично, потому что у нас нет такой денежной массы, чтобы раз и отдать всем родителям, всем руководителям эти средства. Мы будем также частично выплачивать из уже тех денежных средств, которые у нас остаются после проекта. Из коммерческих мероприятий нашей организации у нас есть конкурс танцемания, вы, наверное, знаете, вы все на нем были. В оттуда к нам едите в Париж, они будут проводиться в феврале, в марте и в мае. Мы сейчас проводим щелкунчик-щелкунчик, хоть он и платный проект, но он не коммерческий, потому что мы даже берем грант на проведение этого мероприятия, потому что он, сама организация, сам масштаб, он не позволяет аккумулировать средства, которые останутся на счетах компании. Ну то есть информация следующая. Ждем 30 марта, если ситуация не изменяется, не меняется в лучшую сторону, это может, дай бог, может быть случится и раньше. Раньше может случиться. Я не верю то, что быстро откроют э, переводы между юридическими лицами между странами, но я верю, что банки, потому что много россиян живут в Европе, банки начнут работать. Если банки начнут работать, мы продолжим. Если даже, например, сегодня-завтра не падает коллективу полная сумма, у нас есть суммы и за миллион рублей, общей суммы за поездку, поездка дорогая. Если не падает полная сумма, то вот возврат, как мы делали, там, с мая, с июня месяца по конец сентября, там, по 200 тысяч, тоже морально, я уверена, успокаивает родителей в первую очередь, там, и руководители тоже спокойно, потому что нет давления на руководителей. И здесь в первую очередь нужно... Вот что от нас хотелось, потому что вы к нам приезжали, вы нас знаете, мы общаемся с руководителями, мы не конфликтны, мы очень хотим как вы, вы решить как можно скорее вопрос вашу пользу, потому что мы работаем, мы хотим дальше работать. Мы, у нас достаточно амбициозные планы, мы хотим, чтобы вы к нам возвращались и ссориться с коллективами из-за вот этой ситуации внешней, не входит абсолютно в наши планы. И для нас лучше себе ущерб отдать, но при этом получить довольную компанию людей, которые не пойдут где-то на другие конкурсы не скажут, нам там не вернули, потому что все-таки серафанное радио работает, а мы хотим проводить лучшие проекты и быть там номер один. Но сейчас не об этом. Ситуация следующая. Еще раз я повторюсь: до 30 марта мы ждем. Если получается так, что, например, ситуация улучшается до этого времени, мы частично вам переводим. Как только денежные средства мы получаем полностью, возврат происходит моментально, то есть ваши средства, они никуда не здесь. Они есть, Они есть у наших контрагентов. При том, при всем, что ваши средства, вы можете, мы договорились с отелями, с гостиницами по России, мы давно с ними 10 лет сотрудничаем, что они нам выделяют квоты на места тех участников, которые не поехали в Париж. Они выделяют квоты, примерно там 20% мы сейчас берем на щелкунчик, вот у нас большое мероприятие, селим в эти, по этим квотам и расплачиваемся с гостиницы в течение года, получается. То есть мы селим, кормим за счет гостиницы. А средства гостиницы мы отдаем тогда, когда нам уже поступают деньги из Парижа. Вот такие договоренности. И многие коллективы, на самом деле, воспользовались этим. Есть родители, которые категорически говорят, сначала верните нам денежные средства, потом мы рассмотрим вашу поездку. Логично, в принципе, но здесь... Еще раз вернитесь к этой мысли, если вы приездите на другие конкурсы, а мы все-таки один из главных организаторов по России, мы проводим действительно замечательные проекты, мы с каждым годом все больше и больше как бы организационно лучше становимся. Может быть действительно стоит приехать сейчас на наш проект? Мы примем, вы приедете, мы вы действительно зачтем вам. Если есть коллективы, они есть, у которых, например, есть выпускники, есть те, кто ушли уже из, из коллектива, они уже физически никак не могут к нам вернуться. Есть даже у нас коллектив, который, в принципе, там, с военного городка, он расформировался и перестал существовать. Здесь просто нужно подождать. То есть денежные средства, э, еще раз я повторюсь, вам будут возвращены. Это как бы, э, дает нам основание, так говорить, наш опыт, потому что... Мы сталкиваемся с внешней ситуацией впервые, не случайно война пришла, до этого мы помним ситуацию с ковидом, и у нас тоже мероприятие точно такая же ситуация, только мероприятие было в России, денежные средства, которые за мероприятие были на счетах гостиниц, и, и даже... В этом случае, вот, я сейчас расскажу подробность, это очень важно для вашего понимания. Нам гостиницы вернули не полностью те суммы, какие-то гостиницы, у нас было несколько мероприятий по городам, какие-то гостиницы в принципе отказались возвращать, сославшись на порс-мажор. На, на сегодняшний день возвраты из-за мероприятий, которые из-за ситуации с ковидом были перенесены, мы денежные средства не получили, мы просто выплатили из своих средств, которые приходили нам за конкурс. То есть получили у нас все коллективы, свои денежные средства. Это длилось 2 года. Да, это длилось 2 года, но все денежные средства все получили и вновь возвращаются к нам на проекты. Вот, то есть ждем раз, делаем все возможно от нас два. Мы предпринимали шаги, мы не сидели. Не, то есть мы не отпустили ситуацию ни на день это основное, что вам нужно понимать то есть мы не расслабились не, как бы, не, э, не ищем причин э, что ситуация в мире происходит именно таким образом поэтому извините, вопрос не к нам как многие сделали, кстати поэтому здесь нужно просто понять не э, давить на ваших педагогов которые в принципе, не, ну, как, в этой ситуации не замешаны. Общаться с нами можно например, можно делать конференции дальше и продолжать приезжать на мероприятия, возвращать деньги средства при зачете. У нас полная табличка на весь год, она уже составлена, пожалуйста, приезжайте. Не хотите, что-то не понравилось, да, там, например, нет доверия, мы тоже на это смотрим как бы совершенно как, бы как на норму, нет доверия у кого-то. То есть в вашу голову мы не залезем, каждый нам не убедит. Это понятное дело. Кто-то говорит, что у нас больше нет доверия к вам. Просто подождать. Время как бы покажет, и день, и средства вернутся. Елена Александровна, ты мне сейчас скажите, я почитаю комментарии, чтобы на них ответить. Потому что у нас получается, что диалог. Да. Добрый день, добрый день. Спасибо огромное, что нашли время. Меня зовут Яковлева Елена Александровна. А, ага. Я являюсь как раз организатором наших всех конкурсов Раз с многими мы с встречались на конкурсах, и я встречаю ваших коллективы, ваших деток, селю, размещаю. Значит, что я вам хочу сказать? Ситуация сложная, и в мире она охлаждается. Если бы у меня сама мама, у меня двое детей, если бы я была на вашем месте, я бы не стала ждать, я бы попыталась максимально свои средства воспользоваться ими. Потому что мы давно работаем с этими партнерами, Его много привезли за границу коллективов, и многие, может быть, даже кто-то с нами ездил э, до всех этих событий. Но сейчас неизвестно, как будет. Вот я как организатор, я не понимаю, как будет. Но я понимаю, что у меня есть год впереди, он расписан, мероприятия расписаны, мероприятия идут и будут идти. И как вы видели, наверное, по документации, которую вам разослали, многие коллективы уже приняли решение, и мы даже где-то останавливаем эти квоты есть на каждом мероприятии, сколько коллективов может участвовать. Это один момент. Второй момент, даже если вы, например, на сегодняшний момент ушли из коллектива, в вашем коллективе есть другие дети. И у нас многие коллективы, многие руководители сделали перезачет внутренний. То есть они везут сейчас к нам совершенно другую группу, совершенно других детей, других родителей, но они собрав с этих родителей новые средства. Не нам их перечислили, а отдали вам, родителям, которые, которые ждут этих денег. А на, сред... на новых детей повезли как бы на ваши средства зачетные. Это тоже вариант. И он рабочий, он э, работает. И вот внутренний вот этот оборот сделать У нас есть коллективы огромные, у которых были громадные средства внесены. И вот сейчас они, уже кто-то приехал. Эта ситуация длится более стало сложно, сразу же начали думать о том, как можно все это перезачесть. И э, подумайте, обсудите это внутри, придите, даже если вы не в коллективе, придите к руководителю, они все собираются, они ездят на мероприятия, ездят много, И почему бы, если даже ваша группа уже не занимается. Пусть привезут другую группу, перезачтут вам эти средства. Видите, ситуация сложная, ждать можно очень долго. Да, у нас мы готовы к мероприятию, но э, здесь политически, у нас с вами это наши дети. Нужно, чтобы все более-менее улеглось и устаканилось. Да, мы там уже придумали сделать именно концерт, который будет там «Дети за мир» и «У детей нет национальности». Вот такой вот красивый концерт туда приедут и Казахстан, и при, приедут другие страны, и Белоруссия, у нас всегда Украина участвует. Но, вы понимаете, это может затягиваться, это может э, не от нас уже зависящие факторы. Поэтому я как организатор, я вас все-таки призываю еще раз подумать, собраться, обсудить в коллективе и посмотреть расписание корпусов У нас с вами есть февраль, прекрасная Казань, у нас есть с вами март, это Москва, и у нас есть с вами апрель, и это Санкт-Петербург. Пожалуйста, внимательно подумайте, посмотрите, приезжайте. И мы вас с удовольствием примем. У вас уже эти деньги, что называются, потрачены. Может быть, есть смысл посмотреть на дорогие билеты и все-таки приехать, потому что вы же продолжаете ходить в коллективы, продолжаете заниматься, вы все равно выезжаете на конкурсы эти деньги они, ну так получилось они не, не у нас лежат мы их не можем вытащить из кармана и вам сейчас отдать понимаете, чтобы для меня например, было наилучшим вариантом но надо выходить из этой ситуации понимаете другого способа я например не вижу но вы все умные люди я думаю примете какое-то решение мы всегда открыты, мои телефоны везде опубликованы, можете звонить я, вы знаете, отвечаю по всем вопросам, я хоть не касаюсь финансов, но все-все вопросы и на английской бухгалтерии всегда пишу за вас и делаю, и, в общем, стараюсь как-то быть с вами на связи. руководители, которые здесь есть, я тоже вижу, могут всегда это подтвердить. Спасибо огромное, если есть вопросы, я думаю, что мы можем на них ответить. Да, вот по вопросам по поводу подтверждения, без проблем, сразу говорили подтверждения о переводах на счета контрагентов. Все платежные поручения есть? Многие говорили о том, что мы через юристов будем решать поправщие решения. У нас есть все подтверждения о том, что мы денежные средства отправляем на счета контрагентов непосредственно в Париже, который находится. В данных платежных поручениях есть вот насколько они вам подойдут, вы, насколько вы там поймете. Там есть сумма. Сумма не за каждый политик. То есть у нас определенная сумма приходит на счет, и мы отправляем. Например, 50 тысяч евро отправлены на какого-то числа на счет с наименованием «За» участие коллектива в конкурсе Мариуса Петипа. Никогда не пишется. Мы когда в гостинице бронируем, оплачиваем там сразу 10 миллионов, которые сейчас будем переводить на счет Измайлова, к нам приезжает на щелкочек, там вы оплачиваться только номер договора за организацию, за проведение, за размещение участников. И сумма не отдельно, то есть мы не оплачиваем отдельно за каждый коллектив. Эти платежные поручения у нас есть. Где-то там 30 тысяч евро, где-то 50 тысяч евро. Вот такими частями мы присылаем за все коллективы. Надо... Да, Светлана, я сейчас на а... минуточку вот даже скажу. Многие сталкиваются даже с этой проблемой, когда приезжают к нам на конкурс и потом говорят, дайте нам подтверждение, что именно я жду гостинице Мы никогда такое подтверждение не можем дать, потому что ну, гостиница вас лично не знает. Они знают только взаимоотношения нас как компании и их, и какое-то количество людей. Поэтому вот по фамилии Никогда это даже нет такой практики и, конечно же, они просто заключают с нами, а мы бронируем там, тысячу номеров, например. Там даже не людей количество, а количество просто номеров, у них по-другому никак. Ни в лицах, фамилиях, тем более, названиях коллектива этого нет. Просто какое-то количество номеров. А нужно будет для решения там через инстанции, пожалуйста, мы готовы предоставить все документы без проблем. Документальное подтверждение сегодняшних слов мы вчера отправили, мы задержали эту неделю потому что мы очень ждали вот положительный какой-то ответ, обнадеживающий от партнеров. И я была лично в Париже, лично я с ними, я туда езжу, можно со мной общаться, то есть я первое лицо, которое с ними ведет диалог. Нужно будет, я в середине января, после вновь туда поеду, потому что... Ну, в принципе, у нас на втором офисе находится, и плюс и для того, чтобы быть поближе к решению данного вопроса, оно сейчас самое такое актуальное для нас, важное. Подтверждение наших слов, которые мы говорим сегодня, мы отправили вчера в информационном официальном письме на нашем бланке. Приложили сверху, еще раз повторюсь, там написаны все коллективы, там написаны все возвраты, которые произведены. Они, если необходимо, чеки за то, что денежные средства переводились коллективом именно по возвратам. И это было бы вот сейчас летом в начале осени тоже это все есть. То есть не просто вот мы обещаем, мы делаем действие, Но единственное, что это не получается сделать разом или более быстро. То есть здесь все есть. А, вот здесь не поняла вопрос получить договор. А я так понимаю Дело в том, что мы сами договор не имеем А балетная школа Батуевой, она взяла у нас только чеки Я даже не знаю, с кем имею дело сейчас Вас как зовут, как организация называет? да-да-да, я общалась с кем-то из вас У вас кто-то из... Родители запрашивал подтверждение оплаты, правильно? Для ну, я, я бы вообще хотел иметь дело с документом, то есть договор. Деньги-то мы перечислили, Батуева перечислила да. вам. И поэтому да. договор-то получается, там и фамилия наша есть. Я прошу, просто в электронном виде мы копию перечислите, копию самого договора и чеков. Самое главное, что мы не можем принимать вас деньги, если у руководителя это договор есть у руководителя. Скажите, а у Оксаны, у руководителя, почему не запрашивается договор? Да потому что не получается получить. У вас и есть копия договора. Мы продублируем, у нас, конечно. У нас вся документация. Ну, пожалуйста, продублируйте. Я адрес свой указал. Если можно... Подождите, ч... подождите, мы не можем вам выслать договор, заключен с ней лично. Мы не можем чужой там, договор там, вам предоставить. Там с коллективом. Там с ней проблема. Она прекрасный человек, всегда на связи. Она вам не может договор предоставить. Мне нужен договор. То есть я должен общаться не... с. Договор заключен между нами и, его, и ее паспорту. Мы вам не можем, не имеем права прислать договор, понимаете? Ну у руководителя, у нас он имеет. У ну, руководителя который... возьмите договор. Мы можем а продать. У руководителя, он... если, например, договор, она сейчас не может найти на электронной почте, у нее должен быть договор. Если а я... не может она найти. едет сейчас к нам на с зачетом. У нее все есть, мы все пересчитали, все с ней оговорю. Нам как раз таки с коллектива. А, а почему вы не можете вызвать копию, например, этого договора? Я этого ведь... не имею права, это юридический документ. А он говорит, разве а он разве не относится к нам этот договор? Почему? Нет, она на свои паспорт заключен, договор. Говорит, руководитель... Под, подождите, это что? Потому это что это, что это тайный -то договор какой-то? Вот Очень вы, интересно. Елена Яковлева, вы говорите, что вы не юрист, не экономист, а такие вещи говорите? То есть мы, родите, знаю, мы родители... Мы родители, за... людям договора, которые... Мы не знаем, кто вы. Родители... Можно... Родитель... Договор... Смотрите, подождите, можно я сейчас? Договор, заключенный между нашей организацией и... И коллективный я... театральный сезон у нас есть, естественно. И у театрального сезона я... вашего руководителя тоже он есть. Я третье лицо в этом договоре, я участник. А мне третьего про про лица. Мы и она. Давайте сделаем так. Мы Оксане, не помню отчество, вышли на повторный договор. Вы не ее запросите, если она не нашла. И ваше платежное поручение, которое вы прислали, кто-то из вашего коллектива просил продлевать визу, мы также можем предоставить. Только у нас взаимоотношения с Оксаной. Понимаете? Оксана, извините, про отчество, я сейчас не помню. Понятно. Назовите, пожалуйста, вашу организацию. Как она правильно называется? ОО «Международный совет по танцу. Как в договоре все прописано. Так я договор не видел, и вы мне его не даете. И получается, мы говорим вообще, вы аноним, и мы вам должны доверять. И с меня еще требуете. Елена Яковлева, удивительная вещь вы. Я, я, вы не вещь, вы человек. Я имею в виду вот та ситуация, которая складывается. Я вам еще раз объяснила. Она может в любой момент обратиться к нам, запросить любые документы. Если она затеряла куда-то договор, мы его завтра же выштем в 10 утра по московскому времени. Но, извините меня, я не знаю вас. Я не могу вызвать все данные паспортные человека, кого я не знаю. С ней мы работаем много раз. Они приезжали к нам не один раз. И мы, ее, и мы к вам приезжали и работаем давно. Я ее знаю, приправляю. Если у нее есть какая-то проблема с вами лично, если она вам не дает договор, это ваши личные отношения. Не надо нас впутывать в это. А вы родители, правильно? Вы являетесь родителем? Я являюсь родителем, да, безусловно. А почему вы не можете запросить договор по водителю? Непонятно. Каждый родитель должен быть, в принципе, в курсе всех пунктов договора. Сейчас буду запрашивать. Потому что я вот, например, вас тоже не знаю, в первый раз вижу Елену, Яковлеву в первый раз вижу. Ну, нормально мы с родителями вот так вот только по необходимости общаемся. Мы ну общаемся. Вот, с... Ну вот необходимо... не общаемся с родителями, у нас даже в тех положении прописано, что я общаюсь вот только с, непосредственно с руководителем. Потому что у вас могут быть какие-то свои взаимоотношения, которые я не знаю. Понимаете? Может быть вы уже не входите в коллектив. Может быть, у вас есть какие-то претензии к руководителю? Мы откуда знаем? Ну, по договору понятно, да? То есть здесь вопрос, если э, руководитель не находит договор, а он есть у нее на руках, быстро не находит, он не находится в почте, мы пересылаем договор, и нет никаких проблем. То есть договор у вас на руках будет, просто запросите руководителя. Здесь Елена Александровна права отправлять по первому запросу третьих лиц договора, заключенных руководителем, мы тоже, наверное, имеем право. Договора все есть. У нас вся документация имеется, распечатанная, все, все полностью, в электронном виде в том числе. А, вот Получить договор, и тобой задавали вопрос? Да, услуги, да. И, чеки, и, чеки. и чеки, и все платежные поручения у нас тоже. От вашего коллектива оплачивал руководитель. Либо руководитель, либо родитель. Родитель комитет обычно оплачивает. Руслана, а, а, можно вопрос? Да. Гарантийное письмо пришло на миллион двести, а в результате на коллектив пришло 200 тысяч всего. Это почему так? Это частично возврата мы делали. Мы не, понятное дело, что мы не все еще полностью отдали все суммы. Я вот это на, начала с этого диалога. А, что -то, что -то. Что -то. Было прописано даты которые вы обезутесь, это миллион двести, это гарантийные люди, ну, вроде значимые, а вроде для вас уменьшательные миллион двести, прислод двести тысяч, это реально пульс понимаете? А с кем я сейчас общаюсь? какой коллектив? Мама. я понимаю, в какой коллектив? я не услышала радость радость еще раз повторюсь э -э перевести миллион двести в ситуации, когда мы не можем добиться... Нет, подождите, это сейчас ситуация ухудшилась. На тот момент, когда пришло гарантийное письмо от вас, с конкретными датами, пришла сумма, прописанная сумма, миллион дверейки. Буквально в течение какого-то времени пришло всего 200 тысяч рублей. Что это за ситуация такая? У что мы обсуждали это везде и говорили о том, что мы не можем сейчас сразу все денежные средства отдать, отдавать по коллективу. Мы будем возвращать по очереди каждому коллективу больше частей. Светлана, я еще раз спрашиваю конкретный вопрос. гарантийная на месяц, подписанными суммами, э, датами, была сумма миллион млн. Вы присылаете 200 тысяч. Мне вот эту ситуацию разложите, пожалуйста. Потому что идет частичная оплата по гарантийным письмам в данный момент и сейчас ситуация с возвратом я с этого начала. Там было и, нет, гарантия. Это гарантия, это сроки, это сумма. Гарантия. В данный а момент это... я еще раз говорю в данный момент ситуацию, если бы мы отменили мероприятие, да, как сейчас, иногда происходит у других организаторов и не смогли гарантировать вам возврат денежных средств мы были бы полностью виноваты. В данный момент... Ситуация а, пор, не до приятно, до пор, да, мы не можем сейчас, в данный момент, до сих пор, эти средства изъять, получать, для кого мы отправляли. Подождите, я правильно вас понимаю, что вы на тот момент просто себя обезопасили? Я правильно вас поняла? Обезопасили а в чем? Ну, вы сейчас сказали, вот, мой вопрос был следующий. Гарантийное письмо это гарантия с написанными датами, с прописанной конкретной суммой. Поняли, да? Прошло время, слова брожили, мы не пришла чем это. И сейчас вы мне объясняя, что произошло конкретно, вы мне говорите, я не могла иначе написать. То есть я должна была вам скинуть вот это вот как бы типа гарантии, но это было реально типа гарантии. Типа гарантия. Я просто вопрос не понимаю сейчас. Карантинные письма получили, получил каждый коллектив. Сейчас мы не просто так собираем здесь конференцию. Конференция создана для того, чтобы просто сейчас по человечески вам объяснить ситуацию, которая происходит во взаимоотношениях не только с партнерами, а в принципе в ситуации. И наша внутренняя просьба подождать до марта. У вас есть все полномочия у каждого коллектива решать эти вопросы через другие инстанции. Мы готовы к этим всем как бы передрягам, но по практике я просто по практике судебных двух решений, которые были у нас после ковида, быстрее пришли деньги тем, кто дождался. После ковида та же ситуация была, еще раз повторюсь. Да, карантинное письмо было написано с теми сроками, которые нам озвучили наши же партнеры. И на основе этих сроков мы писали не просто взят из головы эти даты, как отписку, а на основе реальной информации, взятый по диалогу с партнерами. Еще раз, если бы еще раз, сейчас, если бы ситуация не произошла с приостановкой банковских счетов, операций внутри уже Франции, наш денежный свет, мы с, этого как раз -таки вам, с этой возможностью вам и отправляли эти 300 есть, есть здесь коллективы, которые ни копейки не получили. Итак, мы ежедневно... Снимали эти деньги и отправляли коллективам, не дожидаясь, в принципе, о том, что эти денежные средства нам придают на юридический счет. Вы можете считать это как липовая гарантия. Я говорю о том, что э, ситуация по написанию письма была взята из диалога, из обещаний партнеров перевести средств. Я понимаю, пожалуйста, микрофона я не слышу речь, вы человек, с кем я общаюсь. выключить их. Э -э Все, теперь тихо, типа давайте продолжим диалог. Э -э, на чем вы с вами остановились, я так и не поняла. То есть вот для меня гарантия – это гарантия, а э -э, что не приведено к итогу, то ноль. Ноль, можете считать, что это ноль. И в принципе с этим работать дальше. Я поняла, я в курсе, вот, ну, для меня достала информация, что те люди, которые дошли по суду до логического конца, у них э, документы так и не оплачены. Я в курсе. У нас ни один человек по суду не доходил до логического конца. У нас доходили до логического конца ровно два коллектива после ситуации с ковид. Но логический конец был завершен тем, что э, получили все свои возвраты. И те, кто два коллектива через суд шел, они получили позднее. И те, кто дожидался. О каком-то о каких коллективах вы сейчас говорите? Давайте по именам. У нас э, с данного проекта нет ни одного э, коллектива, который идет по данной схеме, о которой вы сейчас говорите. Нет, давайте ладно, не путем. Вот, да, может быть, вы, сейчас, вы, вы сейчас упомянули, просто давайте тогда как-то... Давайте не будем вот эти полевые НЛП применять Вы знаете, прямо это вот прям между строк вижу. Не надо, пожалуйста, я вам говорю конкретно, конкретно по гарантийному списку, вы сейчас опять вот эти облака разводите. Ну не надо так любви обратиться. Я отвечаю сейчас, сейчас, сейчас, мы дали возможность общения родителями то есть диалоги не просто закрыт, а чат, в, в, в, в одностороннем порядке, чтобы я говорила, вы писали, как мы сейчас делаем, и дали возможность. Я вам ответила на ваше сообщение. Вы привели пример с какими-то другими коллективами. Я это буду уточнить, потому что у нас нет каких-то дел в данный момент от коллектива. От коллектива. Мы сегодня связывались с Тамбовским коллективом, который выиграл суд, у которого висит исполнительное производство, которое через, там как они сказали, там денег там на ваших счетах нету. Так...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 это, это к вопросу о том, что вы говорите, что э, все выточено. Они, они получили свои средства, я еще раз подтверждаю свои же слова о том, что коллективы есть, которые после ковида, не доехавшие на танцемане, мы сейчас не касаемся проекта, о котором вели до этого речь нашего с вами, а два коллектива, которые через суд получили свои деньги. Еще раз повторюсь, они получили эти деньги позднее, чем остальные все участники. Я знаю, о чем вы говорите. А, Светлана, а можно такой вариант? Вот у нас студенты тоже, иностранцы учатся. И представители, когда приезжают сюда, деньги действительно невозможно перевести, они просто привозят в чемоданах. Раз у вас офис там головной есть, может организовать такую поездку с чемоданами, привезти деньги из-за границы. Вы представляете себе, вот, все варианты на самом деле через турцию все самые э, логичные и нелогичные и самые глупые варианты мы все продумывали и даже тут вариант открыть счет на меня лично даже два счета потому что там есть лимиты и, пере, и снимать наличные это понимаете да лимит то на наши деньги 100 тысяч рублей в день то есть это по сути у как тебя бы, каждый день в банкомат у меня была чтобы отправить быть даже в рублей коллективу рады а так, чтобы мы пришли к нашим подпартнерам а фирма сказали, снимите нам эти деньги наличными, пожалуйста. Там почти 20 миллионов. То есть сейчас уже меньше, слава богу. На наши деньги. Снимите нам наличные э, и отдайте их в руки. То есть в Европе у них в принципе такого невозможно. Особенно перевозить чемоданы чемоданами. Риск... Ну, здесь а, второй вариант. А, у меня есть... А... Счет в зарубежном банке в евро. 1 первого, второго декабря я планирую идти в Париж. Я могу прийти в офис ваших партнеров. Они не познали. Смотрите, еще раз повторюсь, наличные со счетов, э, так, чтобы все а, а, оставлены юридическим раз. лицом в, из России на юридический счет во Франции, чтобы руководители данной компании сняли... Ну, как-то вам, как-то вам... Вы меня и, сейчас слышите? Я, это, я поняла. И и Они переводили на мой счет как <coughs> соорганизатора, как физлицо как соорганизатора, который участвует в учредительных документах в компании. Понимаете? Вы не являетесь в сорги... Я не... сейчас не помню уже юридичес... вашу выписку, я ее поднимала. Там одно юридическое... один... один директор и один учредитель. Они являются вас, по-моему, там не являетесь. Я там. Вот вопрос. Я могу его... сделать неразменную доверенность на получение денежных средств израильтян. То есть я могу физически туда прийти, не вопрос. У меня виза с 2015 года а, давайте, давайте, а, спокойно лиц. Можете пообщаться, давайте так сделаем. Мы проходили через этот диалог, отправлять на счета в Дубай, в Англии, где только не отправлять, лицам, которые у нас ну, участвуют в мероприятии, родителям, третьим лицам. Отзывы отношения между юридическим и физическим лицом, ой, двумя юридическими лицами в данный момент, чтобы пришло третьим лицам. <свят> Отсчитали наличные в Это в принципе важно, Вы спросите любую компанию в Европе Они на вас посмотрят как на сумасшедшего Прийти к ним Пообщаться Уточнить по срокам Пожаловаться на нас Вы можете в любое время Координаты, контакты мы все дадим Но я, я вас уверяю Вы можете делать все что угодно Они не снимут с вашего счета не отдадут не считаю вам наличные Можете попробовать Светлана, здравствуйте. Можно вот вам задать вопрос? Вы транслируете о возможности взаимозачета между коллективами. И Елена это указывает, и вы в том, в том числе. Вы об этом говорили еще тогда, когда изначально в первый раз были блокировка да, счетов невозможности перевода из Франции в Россию. Потом там, на какой-то определенный срок была возможность возврата. Теперь опять 1 октября они заблокировали. Так вот, я хотела у вас все же уточнить. А мы бы хотели бы сделать взаимозачет с другим коллективом а, на щелкунчик. То есть а, второй коллектив собирается... Да, да, я наши... Мы да, раз... Рос... Да. Я Я смотрю, можно договорю, да? пожалуйста. И причем пришел. А... При этом... Коллектив. Да, кедровые орешки. Второй коллектив, он уже внес две оплаты, то есть по факту им осталась финальная оплата в том практически размере, которую сумму мы дали на «Мариус Типа конкурс. И, соответственно, мне бы хотелось бы уточнить, возможно ли такое. Этот вопрос сейчас, я поняла, почему я вас перебиваю, извините, пожалуйста. Это вопрос о коллективе «Кедровые орешки», правильно, который я но, но инициатором заявления являемся мы, и мы с руководителем кедровых орешек это согласовали, он кедровый, и мы согласились. Адапоис... Вы Выключите, пожалуйста, микрофон, пожалуйста, просто не слышно, хотим, чтобы было какое-то Давайте мы завтра еще раз с вами звоним. дело в том, что если вы э, этот как бы вопрос решили вот... Когда у нас были открыты заявки, мы принимали с парижского на щелкотчик, у нас сейчас квотов квот нет. То есть вы понимаете, да, что у нас коллективы, которые на Париж, не приезжают именно вот по квотам отеля, который выделен по постоплате для нас. Завтра индивидуально с вами созвонимся, еще раз посмотрим, что у нас остается, и сделаем все возможное, если получится. Хорошо, смотрите, я вас поняла. Если что, мы можем написать официальное заявление о, вза... о вза... взаимозачете. соответственно, если вдруг что-то невозможно у вас, вы можете, ваши юристы или бухгалтеры, ответить также нам письменная официальная бумага от вашей организации. Да, без проблем. Я думаю, И... что мы, мы, мы постараемся сделать все, что нужно. Хорошо, мы... давайте тогда с вами созвонимся. Нам очень хотелось, конечно, чтобы получился взаимозачет. И еще такой момент. Какое-то официальное письмо, документ, постановление от той финансовой организации, от банка на территории Франции, где открыт расчетный счет, куда, соответственно, конечные деньги уже были перечислены, точнее, они уже сейчас там находятся. Можно ли какой-то официальный документ получить от них? Что с 1 октября мы... Франция и такой-то банк, запрещаем переводить денежные средства на территорию Российской Федерации и постановляем облакировки этих денежных средств. Потому что, к примеру, я просто к примеру приведу, у нас есть множество указов президента нашего о том, что ограничительные меры касаемо перевода денежных средств за рубеж. Такую же бумагу мы бы хотели получить и с той стороны. Какое-то официальное от правительства, от банка документа Именно на официальном уровне будем говорить о То, том, что мы в Вайбере написали и так далее. Ну, в таком плане. Запрашивали эти документы, у нас есть два момента. Сами операции между резидентами, юридическими лицами России и Европы, они пристановлены намного давно, то есть как только февраль-март у нас наступила, эта ситуация у С октября здесь идет речь о, о том, что российские физические лица, у кого открыты банковские счета на территории, я пока знаю только про Францию, но по, по всей Европе, у них счета приостановлены. Просто приостановлю. Там лежат денежные средства, я ничего с ними не могу делать, потому что я не могу не снять, не перевести даже кого-либо на территории Франции. В принципе, те, у кого там, наш паспорт красный, кто открыл счет. Вот, вот, в одном, у нас два основных банка сейчас. Я не знаю, все ли банки или вот именно основные банки Франции, они сейчас не работают. Мы постараемся. Мы запрашивали уже эти документы. У меня такая же ситуация, вот, ровно такая же. Я когда быстро, два года назад, живя в России, покупала курс изучения французского у там, французской организации. Я переводила с российского счета на французский счет. И сейчас они мне не могут дать даже никакие постановления от банка, просто говорят, просто пишут письма, мы не можем вам вернуть дело в все эти деньги, без всяких письма. Это у нас эти есть постановления, но мы попросим, они должны быть при любом случае. Я понимаю, да, но в любом случае даже хоть какая-то официальная бумага, но все равно, чтобы она была за подписью, за печатью именно той стороны на территории Франции, что мы там не можем на основании того-то того -то, вам предоставить денежные средства. То есть, ну, чтобы как бы наше было как бы официально... Ты финиш, труба, да, я вас прошу, Андреа, неужели вы не понимаете, что мы сейчас для наших лучших партнеров враги? Мы сейчас враги. Понимаете? Ну, они так Сами нами охотно писать? Ну, я повторяю. А, а, а как мне... вы тогда собираетесь переносить конкурсы, если вы в России? Потому, Потому что поэтому мы можем проводить его в недружественной вражеской, вражеской в России. стране. И, и говорите Россия. про это всем. Понимаете? Вы не неужели... Время момент. Какие как на сегодняшний отношения между Европой и Россией? Каким да, образом вы политические вообще политические тогда политические всем поймали, остальным сейчас... решаете о том, что у нас что-то куда перенесется? Мы правильно говорили о том, что у нас Ребят, ну такая была ситуация в 60-е годы, когда мы были враги, была железная замясть. Потом мы все принялись с вами в Европу. Сейчас опять такая ситуация. Она может быть завтра закончится, а может быть послезавтра. Мы не знаем об этом, но мы говорим про сегодняшний день. Про именно вот сегодня. Мы, мы говорим, что уже была в прошлый раз уже, тенденция к тому, что будет ухудшаться все, но никто не среагировал. Мы сейчас, когда была тенденция? Тенденция началась только в феврале месяце, когда уже... Нет, когда, когда э, гарантийное тепло было, уже тенденция была, что все будет ухудшаться. Ну, в общем, какой-то боевой НЛП, честно. А, Елена Александровна, можете, вот я знаю, даже с кем я общаюсь, Ирина Морозову как-то выключить, Потому что вот эти вот лапша на уши, это не конструктивный диалог. Индивидуально с ней пообщаемся. Вы просто не Морозова не общается. Я только что подключалась, отключалась. Это не Ирина Морозова с вами разговаривала. А с кем я сейчас общалась? Кто сейчас только что говорил? Видимо, я. Вы что-то мне еще хотели добавить? Какой коллектив? Скажите, пожалуйста. Радость. Ну, При чем Можно? здесь это, что вы там уточняете? При чем здесь это? Сейчас мы э, говорим, в данный момент мы уже э, говорим о вещах, которые не имеют отношения к нашему диалогу. Давайте да все имеет отношение к нашему диалогу, все имеет. Тенденция была. О, о, том, о том, как мы будем проводить мероприятия в дальнейшем. Париже, с диалогом. Я, я не хочу не жить, не не не жить не не не по вашим условиям, понимаете? У меня нет, не входят в рамки ваши условия. Не ваши даты, не ваши места. Я не хочу жить в этих рамках. Вы понимаете, нет? Для меня это не маленькая сумма. Если для вас это ничего, придите мне и разговор окончит. А скажите, пожалуйста, вот по вашему, где мы ее должны взять? Нет, сейчас, сейчас диалог не об этом, Елена Александровна, давайте... Мы толчем, да? куда а, мы вам Подождите, Отстань, пожалуйста, сейчас мы тогда не тогда То, раз... что нам переводят коллективы, вот я организатор, они на эти деньги и едут. И поверьте мне, я могу отчитаться, каждый из вас ребенок приехал, а, трансфер, гостиница, питание, концерт, конкурс... Когда Это приехал? Тут, туда. Когда приехал? А когда, при... когда я слава приехал, слава. ваши деньги перевели и сказали нам, ребята, вот сейчас такая ситуация, сейчас это враги, сейчас это война, понимаете? Вы так хорошо говорите, вот не это, орать это... вас, послушайте меня и прекратите орать там истерично. Я не ору. Я не а ору. что вы делаете? Вы, вы сейчас манипулируете сознанием. Каким же? Каким же?